Да, всем привет. Mm. Раз, mm. два, три. Вижу. Mm. Я решил записать видео а, на тему. Такая душище-петрищая тема. Кому это надо, а кому не надо. Собственно, столкнулся с разногласиями вчера двух людей <смех> а, собственно тематика конечно бизнеса а, начали как говорится спорить э, у кого что лучше вот у меня есть знакомый а, у него а, он традиционным бизнесом занимается у него вроде бы есть доход все есть как бы но у него нет свободы. Собственно, по поводу этого и хотел поговорить. Ну, я ему сказал то, что у меня есть свобода, у меня есть бизнес, у меня есть э, команда. То есть, он говорит, ну, это не мое. Я говорю, что нет? То есть, сейчас сам сказал, что э, для тебя свобода, ну, то есть, ты свободу любишь. Он сказал, ну да. И опять же, противоречия какие-то. Непонятно. Вот. И что дальше слышу? Он говорит, да вот, это все так говорят. Свобода, а сам ты не свободный постоянно. У компьютера. <свободный> То есть, э я говорю, свобода не в этом заключается. Свобода заключается в том, что я могу любое время, любой э день. куда захотел, туда поехал, а что захотел, то сделал, то есть не привязан ни к чему. Даже к тем же самым налогам, которые традиционный бизнес сейчас э, очень хорошо давит. Ну, я не буду говорить об обычной работе. Вот. Ну, собственно, ни о чем не договорились, каждый остался при своем мнении. Да. и ну Пожелал мне удачи. Я ну, думаю, удачи, так удачи. Так, удача это не для нас. Мы, мы верим и делаем. А это успех. А успех зависит от пределаной работы. Вот. И все, и разошлись. и вот собственно как то так получилось долго не буду записывать ролик как бы не сильно длинный хочу сделать следующий ролик будет тоже такая тематика выложу попозже это будет касаться женщин потому что э, затронута была борщ или путешествие ну, следующий ролик будет об этом посмотрите сами поймете всем пока кому понравился понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал до встречи